Здравствуйте, с вами Тамара и сегодняшний расклад для Водолеев на вторую половину июня две тысячи двадцать первого года. Посмотрим, что у нас под колодой. Под колодой у нас карта двойка посохов. Ну что ж, карта открытых дверей. То есть, куда бы вы ни пошли, какой бы вариант вы ни выбрали, все у вас получится. Обычно в традиционной колоде посохи, они одинаковые. То есть, карта еще и выбора. Но выбора фактически равнозначного, то есть не ошибетесь, чтобы вы не выбрали. Но, а самое главное, это то, что двери открыты, это то, что, чтобы вы не делали, все для вас будет позитивно. А тема, посмотрите, какая замечательная для вас. Тема двух последних недель. Это карта мира. Предпоследняя неделя июня у вас Паш мечей, десятка мечей, еще один Паш, Паш посохов. Восьмерка посохов. Шестерка посохов. Ух ты, карта влюбленных. Какая карта красивая, посмотрите. Тройка посохов и двойка пентаклей. Ну что ж, тема двух последних недель замечательная карта мира. Последняя карта в череде старших арканов, завершающая, и говорит она о завершении, об успешном окончании или завершении чего-то причем вот это вот завершение, оно дает вам как бы и старт в то же время, то есть, например, вы закончили институт или университет или какие-то курсы повышения квалификации, и теперь они дают вам вот этот новый старт для чего-то нового, новая работа, развитие своего бизнеса или еще что-то, вот. Вот так вот по этой карте расширение. А еще карта у нас э, все-таки мир всего э, дальние страны, какие-то чужие культуры, все иностранное, за границей. И для кого-то это могут быть поездки за границу, для кого-то это что-то успешное завершение, то есть оформление документов, может быть, паспортов, виз на выезд, может быть. Для кого-то это связь, торговые связи, если у вас свой бизнес, свое дело, может быть, с иностранными компаниями, либо вы Будете ездить в командировке куда-то за границу, либо у вас появится, может быть, вы будете продавать свои товары или услуги куда-то, а кто-то просто поедет путешествовать. Еще хотелось бы сказать, все-таки вот это вот завершение, оно может быть в любой, в любой области вашей жизни. Для кого-то это может быть окончание судебных разбирательств, у кого-то это окончание какого-то трудного периода, может быть, какой-то ситуации, может быть, как бы применено к любой ситуации вот это вот успешное завершение. Почему я об этом говорю? Потому что я вижу вот эту карту «Десятку мечей». Это карта неприятная. Карта, говорящая о том, что нож в спину. И двойка мечей – карта, когда мы принимаем решение, что делать дальше. Причем карта страхов. Мы боимся. Боимся, что мы примем неверное решение. Боимся, что мы ошибемся. Боимся последствий. Вы знаете, иногда мы даже и знаем какое должно быть решение, что мы должны как бы решить, но мы боимся именно самого вот этого вот решения. Например, вы знаете, что вам надо уходить, уходить, например, из, из отношений. Но вы сам просто боитесь, то есть начинаете, а что делать, как, вот, а, в общем-то решение есть, начинается вот это вот постоянно, а куда, как я справлюсь и все остальное, то есть оно-то есть, но вы чувствуете, что вы как бы боитесь его, вот страх. Ну, а уходить надо, видимо, из-за какой-то ситуации, для кого-то это измена, нож в спину, для кого-то это на работе, может быть, может быть, вам обещали должность, обещали прибавку к зарплате, но не да обманули еще что-то, может быть, какие-то конфликты с начальством или с коллегами, и вы знаете тоже, что уходить надо, может быть, но боитесь принять это решение, вот это вот принятие этого решения для вас страшит, но я думаю, что вы справитесь со своими страхами, потому что карта мира вас поддержит, и, те, и карта шестерка посохов в последнюю неделю тоже вас поддержит на вашем пути две следующие карты у нас паш посохов и восьмерка посохов Паш Посохов – это вот новый, все-таки, я думаю, тут принятие решения будет, причем правильного решения, потому что тут у нас первые шаги в каком-то направлении. То есть Паш – это как ребенок, который делает свои первые шаги. И так и вы, может быть, какие-то первые шаги. Может быть, ушли с работы, решили заняться своим бизнесом. И вот эти первые шаги – регистрация, может быть, переговоры с банком и все остальное. А кто-то, может быть, просто не все так как бы грандиозно в жизни бывает, а может быть, просто вы решите заняться собой, свое. может быть, кто-то спортом решит, решит бегать, решит в спортзал пойти, потому что посохи – это энергия, это что-то, какое-то хобби может быть, за, можете заняться для того, чтобы успокоить себя, для того, чтобы как бы делать что-то именно для себя. Кстати, это могут быть и свидания, потому что посохи – это все-таки страсть, и тут могут быть даже сексуальные отношения с кем-то у вас, а еще это может быть просто ребенок ваш, и ваш ребенок для вас будет очень важен в этот он Они всегда важны, но в этот период потребует внимания. Ребенок может быть огненные стихии, львы, овны, стрельцы. Ну и вот, как я сказала, что-то такое, может быть, креативное для вас. И вообще период высокой занятости. Восьмерка посохов. Тут у нас могут быть поездки, и тут у нас тоже могут быть поездки. Восьмерка посохов – это вот перелеты, если есть возможность сейчас, в вот, конце июня еще летать. Вот какие-то перелеты могут быть, или просто поездки какие-то частые. Это еще и передача информации активная. Может быть, вы работаете в этой среде, среде с Интернетом, кстати, это еще работа на удаленке, может быть, связанная с интернетом, передачей информации, но высокая занятость. Может быть, даже отношения на, на дальнем расстоянии с кем-то, с кем-то, с кем вы постоянно переписываетесь, перезваниваетесь, переговариваетесь и может быть даже ездите друг к другу постоянно, но это вот, вот такое вот. Или, вот, как я сказала, работа, связанная с медиа, с передачей информации, телевидением, радио, может быть, даже. Ну, интернет естественно последняя неделя Замечательные карты просто вообще это кстати новая колода называется музы вот чтобы музы вот эти вот вдохновения то есть музы вдохновения и чтобы у вас было вдохновение в любой области вашей жизни и вас поддерживал по работе так по работе в отношениях так в отношениях а вас вот какие карты шестерка посохов карта победы причем, знаете, как победа еще признание, То есть, если тут где-то что-то вас, нож в спину, как говорится, больно. Я, кстати, забыла сказать про десятку мечей. Я настолько как-то э, откинула ее немного, что десятка, в общем-то, это конец цикла. И карта говорит о том, что да, это случилось, да, это больно, но период уже закончился, пора как бы брать себя в руки, пора, пора оставлять это уже как-то в прошлом и вставать, вставать, вылечиваться и двигаться вперед, двигаться в будущее, жить настоящим. Ну, а тут вот наоборот, если мы говорили, вдруг вас обошли на работе, то тут могут дать новую должность, тут повышение для кого-то, тут, знаете, какая-то, причем признание, может быть, победа даже на каком-то конкурсе победа э, может быть в э, соревнованиях соревнования для спортсменов кстати очень хорошая карта э, если вы например вас могут опубликовать у каждого свои достижения например у меня на моем youtube канале достижения да, да, чтобы было 100 тысяч подписчиков мало осталось вот это для меня будет достижение вот это для меня будет шестерка посохов Но для вас свои какие-то достижения вот это вот вы можете получить Учить то что вы хотите а, причем знаете так как обычно а, в традиционной колоде этот э, воин или солдат, или генерал, он ведет за собой войско. Может быть, вас повысят до начальника, начальника отдела, может быть, начальника, начальница, может быть, чего-то какого-то, или вы станете во главе своего бизнеса, может быть, что-то в этом роде. А по-простому, вот такой в обыденной жизни, если вы даже не работаете, это вот э, ваш муж, может быть, ваши дети, если могут вас вот так как бы признать, дать вам должное за то, что вы хорошая мама, за то, что вы хорошая жена, луч, самая красивая женщина, вот такое. И для мужчин то же самое, хороший папа, хороший заботливый муж и все остальное, может быть, вот это признание ваше. А тут у нас вот карта влюбленных, не устаю ею как бы любоваться, очень яркая, очень красивая карта. Что тут добавить к этой карте? В общем-то, нечего, любовь. Если вы уже в паре, значит у вас очень теплые, гармоничные отношения между вами и вашим партнером или партнершей, любовь между вами, теплота. Если вы одиноки, то вполне возможно, что вы встретите, вот это для вас, это может быть и личностная победа, кстати, шестерка посохов, то вы встретите кого-то и начнете серьезные отношения, потому что это старший аркан. То есть это, эти отношения будут длиться очень долго и могут привести к браку или совместному проживанию, гражданскому браку, к любому, неважно. Не Поэтому серьезная карта. Для тех, для кого любовь не ваша тема, эта шестерка, по, шестерка в, в череде старших арканов, карта влюбленных, говорит о выборе опять. Если тут двойка мечей говорит у нас о страхе, то тут нет, тут, скорее всего, выбор между, знаете, как будто бы черным и белым. То есть и двойка посохов, у вас много карт выбора было, двойка посохов говорит о том, что куда не пойдешь, все равно успех тебе, то есть не, про, не прогадаешь, а тут говорит о том, что э, тяжело выбрать, потому что совершенно разные, если, например, вы между двумя людьми выбираете, то... Они совершенно разные, но у каждого есть свои какие-то качества, которые, может быть, если вы нанимаете на работу кого-то, то, то какие-то качества есть, которые необходимы для вашего бизнеса, например. Но люди совершенно разные. Если, например, вы делаете жизненный такой выбор, оставаться мне на этом месте, работать на кого-то, или, может быть, мне пора открыть свой бизнес. То есть два совершенно противоположных пути. Вот так вот. Ну и продолжается тема тройка посохов, расширение. Это как бы младшая карта, карты мира тоже. От двойки мы переходим к тройке. Тройка посохов – это когда мы уже вложились во что-то. И вот оно, кстати, очень созвучно с шестеркой посохов. То есть я очень много работал на, давно на этом месте я хороший специалист я вложил много труда какого-то в, в эту работу и пришло время я теперь жду вот вот повышения повышение придет я жду по прибавке к зарплате я жду премии я жду чего-то то есть или в своем бизнесе я жду прибыли вот вот они должны прийти в отношениях мы, я столько вкладывал или вкладывалась в эти отношения пора переводить их на следующий уровень а кстати для тех кто уже в паре то может быть расширение вашей пары то есть э, у вас может появиться вы узнаете о беременности вас станет не двое было двое станет трое вот так и э, финансовая карта и карта знаете такая карта жонглера жонглирует двумя монетами э, взвешивать взвешивает все за и против, против. Э, вот это вот ваше решение вот это ваше расширение вы активно взвешиваете все «за» и «против», может быть, делаете даже такой список. Вот это «за», вот это «против» того, что вот я хочу сделать или вот что я хочу решить. Это, кстати, еще финансовые могут быть какие-то взвешивания чего-то, каких-то финансовых операций. Но еще часто эта карта говорит о том, что деньги как бы… Ну, не очень много вот продержаться до конца месяца, тем более последняя неделя, может быть, вот именно как раз вам и говорит о том, что э, отсюда с одного счета сняли, на другой переложили, чтобы не наделать долгов, как бы стараться... Э, э, э воспользоваться тем, что есть, чтобы как бы не было дыр в бюджете, вот так вот. Ну, еще, кстати, эмоциональный может быть дисбаланс. Один день может быть какой-то подъем в настроении, другой день спады в настроениях. Тоже может быть вот по этой карте. Давайте посмотрим, что добавят карты Ленорман к этому замечательному раскладу. У нас столько вот подвела карта «Десятка мечей», а так, конечно, все очень замечательно. Как они выпрыгнули у нас? Вот эти три карты. Ну что ж, у нас карта Солнца замечательная карта. Карта дерева тоже очень хорошая карта. И карта серпа. Надо отрезать что-то из вашей жизни. Карта Солнца – одна из самых-самых, скорее всего, солнце и звезда. Вот эти две самые такие позитивные карты. Карта Солнца – новое начало, новая работа, новые отношения, рождение детей, путешествие куда-то, туда, где тепло. Карта Дерева говорит о крепких корнях. Если вы, например, либо уже работаете где-то, или вы как бы вышли на новую работу, то вы вот как бы крепкий конь, забросайте, как это, взращиваете, корни. То есть на этом месте вы сможете хорошо как бы устроиться, сделать какую-то карьеру. Это еще семейные, может быть, это, если вы в отношениях, вот эти вот корни семейные, может быть, вы, у вас будет, вы хорошая пара, то есть будет крепкая семья, то есть вот это вот листва, дерево, все-все очень как бы, это еще карта стабильности, крепкое дубовое дерево такое, то есть ничто вам вас не, не сломает никакая молния, никакая никакая непогода. То есть все вы крепко стоите на ногах. Но э, вот эта единственная карта, десятка тоже созвучно. это десятки мечей. Десятка карта серпа говорит о том, что все-таки из вашей жизни надо что-то убрать, надо отрезать что-то из вашей жизни, для того, чтобы как бы все шло у вас, вот, э, ну, не бывает в жизни все гладко, вот по этой карте, может быть, какие-то отношения из них надо, из, от них надо. Надо избавиться, либо какая-то ситуация в вашей жизни, повторяющаяся от нее тоже надо в конце концов избавиться. Ну что у нас про любовь, романтические ангелы? Карта говорит о том что надо, как бы делать какие-то усилия. То есть в каком плане? В плане отношений. И говорит о том, вот это вот послание, месяц о том, что любовь стоит того, чтобы мы в нее вкладывались, чтобы мы делали что-то. То есть это как работа, то есть не только в работу надо вкладываться, чтобы у вас развивалась ваша карьера и финансовое благополучие, но и в отношения То есть надо делать какие-то жесты по отношению друг к другу, заботиться друг о друге и не забывать друг про друга. А то мы обычно в суете. В нашей жизни забываем про самых близких, кто рядом с нами. Так, оракул мудрости, да. Вот оно. Вот не... Я думаю, что, скорее всего, у кого-то повторяющаяся ситуация. Все идет по кругу. Причем, знаете, даже не по кругу, а как вот ведь как спираль ДНК, знаете, где все повторяется только на следующем уровне. Так и тут оно все повторяется, только иногда это говорит о нас, о, нас, о том, что мы... мы хоть и взрослеем, мудреем, но какие-то одни и те же ошибки, что ли, делаем. Выбираем, например, себе одних и тех же людей, по... По... нас привлекает такой тип, например, мужчины или женщины. И хотя у нас потом не складываются отношения, все равно тянет нас к такому же типу. Вот это вот повторение одного и того же на, на каждом витке нашей жизни, может быть. Э, иногда, я вам вот как психолог советую, э, иногда надо идти против себя, против своих стереотипов, потому что если до этого не получалось с, с людьми такого типа, э, но люди привлекают, видимо, привлекают, потому что напоминает вам вашего отца или вашу маму кого-то, с ними вы чувствуете себя комфортно, ну надо как бы ломать вот эти стереотипы и иногда как бы через себя начать знакомиться, может быть, с кем-то, кто не так, не так вас сильно тянет, потом разберетесь уже. Так, эзотерический оракул у нас, и кто-то чего-то ожидает песочные часы, вот-вот-вот, вот-вот-вот, последняя песчинка, и вот-вот-вот, и вы получите то, что вы ждете. Особенно, как бы, помните о том, что у вас карта мира успешное завершение, чего бы вы ни ждали, оно у вас успешно завершится. Кто-то ждет документы, может быть, кто-то ждет подписания какого-то документа, контракта или еще чего-то. Вот, вот какого-то человека, может быть, вы ждете в своей жизни. Оно вот-вот-вот, последняя песчинка пересыпется, и вы получите то, что вы хотите. Ну что ж, мои дорогие, это все, что у меня есть для вас на сегодня. Всем очень успешного, удачного периода. Если вы первый раз на моем канале, пожалуйста, подписывайтесь и до новых встреч. До свидания.